всем привет друзья я приобрела орехнин вчера он сделан на шри-ланке Необходим он для чего для выращивания рассады цветов комнатных для стимулирования развития корневой системы черенков для нейтрализации патогенной микрофлоры и также можно использовать как мульчу Почитала, полистала в интернете, поняла, что я должна тоже промыть его. Почему промыть? Потому что в нем, как минимум, содержатся вещества, которые производитель добавил в состав субстрата для лучшей транспортировки и хранения. В частности, это соли. Соли нам не нужны. Натрий нам не нужен. Поэтому я решила его промыть. Промыла я его дважды. Первый раз еще как-то, да, было как-то коричневенько. Второй раз шла уже чистая вода. Я посчитала, что этого достаточно. По окончании промывки я получила 2 литра замечательного субстрата. Не 4, как обещает производитель. Но, тем не менее, он замечательный. Спасибо за просмотр, лайк и подписку. Задайте мне свои вопросы. Я с удовольствием отвечу.